Занятия будут тесты уроков с 1 по 20, тест номер 2. Дорогие друзья, на этом я вас покидаю. Дальше вы будете работать самостоятельно. Хочу напомнить только следующее. Вы будете открывать и видеть новые форматы, в котором надо будет дать правильный ответ, выбрать вернее правильный ответ из четырех ответов. В конце урока вы можете проверить все свои ответы. Правильно ли вы дали ответ на поставленный вопрос или неправильно? Таким образом, вы будете совершенствоваться в познании английского языка. Желаю вам удачи! продаем ведомцы и студенты Дорогие друзья, с вами был канал The English и я, Пит Горбатюк. На этом наш тест номер два завершен. Я желаю вам всем удачи и успеха. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, кликайте, делайте отзывы. Всего вам доброго, so long, пока!